Министерством Здравствуйте, уважаемые земляки Продолжаем цикл наших передач. И сегодня у нас в гостях Кикея Анатолий Михайлович. Я забегая вперед, немножко предысторию расскажу, то что я уже длительное время искал человека, пожилого человека, опытного человека в области экономики, который бы нам высказал бы определенные предложения. Там, Высказали бы определенные ошибки нынешнего руководства ну, в силу своего опыта. И случайно случайно встретились мы в одной из компаний с Анатолием Михайловичем. И, ну, я думаю, что случайности не случайны. Приветствуйте, Анатолий Михайлович Кикеев. Анатолий Михайлович Кикеев. В 1975 году окончил Калмыцкий государственный университет отделения экономики и организации сельхозпроизводства. Трудовую деятельность начал с 1975 года главным экономистом совхоза Ленинский Целинного района. В 1979-1985 годы главный экономист, начальник отдела Минсельхоза Калмыкии. В 1986-1990 годы заместитель председателя Госплана Калмыцкой АССР. 90 92-е годы, министр финансов Калмыцкой АССР. 92-93 годы Председатель Национального Банка Республики Калмыкия. 93-95 годы Министр экономики и финансов Республики Калмыкия Хальмуктанчев. 95-99 годы Главный советник, заместитель и управляющий Калмыцкого отделения коммерческого банка СБС Агро. 99-2016 годы Заместитель руководителя, а затем и руководитель территориального управления Росфиннадзора в Республике Калмыкия. 2016-2019 годы советник председателя правительства Республики Калмыкия. Самый первый вопрос вам. Я бы хотел задать вот такой. Почему вот в ходе нашей беседы я вам вопрос задавал? Почему? Вот я знаю, вы сейчас ведете деятельность, деятельность для улучшения. Вы вносите предложение правительства Республики Калмыкия главе в народных урал по улучшению по улучшению и наращиванию финансового потенциала Республики экономики. Почему, зачем, для чего вы это делаете? Этот вопрос кажется простым, но ответ на него не может быть однозначным. Это очень многогранный вопрос и ответ. Вы знаете, для чего, почему, вообще для чего, почему человек живет и так далее, это очень сложный вопрос. Я же вот свои, свои годы уже понимаю просто одно, что и говорил это неоднократно, в том числе и представителям органов власти, сегодняшней власти, о том, что у нас республика в очень тяжелом финансовом состоянии. Внешний долг, или как, как говорится, государственный долг республики составляет, но... На 1 января еще точная цифра неизвестна. Я так думаю, что она где-то порядка 5,5 миллиарда рублей будет. <как> Значит, по состоянию на 1 января 2017 года, то есть 4 года назад, она составляла 3,2 миллиарда. Она выросла за 2 года примерно на 2,2 миллиарда. Мы в год внешних заинств, они допускаем более чем 550 миллионов рублей. Полмиллиарда. да. Значит, к чему это может привести? Это, мне кажется, вопрос э, прямо вот на поверхности ответ лежит к тому, что в конце концов э, кому-то э, в Москве в правительстве Российской Федерации придет э, в голову вопрос: а для чего нужна эта республика, которая э, полностью является банкротом с финансовой точки зрения? Убыточная. Да. да. Провести сегодня какой-то референдум с той же Астраханской областью или Волгоградской по вопросу присоединения. И мы со, своим, со своей численностью там, 280 тысяч человек, или, допустим, Астраханская с не знаю, там, 2, может быть, миллиона. Это вопрос чисто технический. И все. А мы, к сожалению, единственная республика именно Калмыцкая, да. Ведь калмыков, в принципе, живут достаточно много, в том же Синьцзяне, в том же, же Западной Монголии, но они не имеют своей государственности, а мы имеем, и мы, бои, мы можем ее потерять. Вот. И Я просто еще боюсь, что когда-нибудь и мои внуки скажут, ну что ж ты, Ава, сделал такого, что мы потеря... вы потеряли республику, именно мы, наше поколение. Потому что молодежь ведь они эти вещи просто не знают. Но сегодня ситуация складывается так, что э, благодаря тому, что э, наши депутаты Народного хурала... Да, вот как, этот вы очень, как вы оцениваете деятельность очень политическую, и в особенности деятельность Народного хурала за последний год, ну, за 2020 год? Но я не могу давать оценку деятельности всего народного хурала, я хотел бы остановиться на оценке деятельности некоторых, будем говорить так, наших депутатов, в том числе и руководящих, так сказать, дорожественных лица хурала. Потому что вопрос, который был поднят на одном, на, на одном из последних заседаний, в частности, по льготам предоставленных публичному акционерному обществу, обществу Лукоил в республике. Ведь этот вопрос я ставил еще два, почти два года назад, тогда еще исполняющему обязанности главы Республики Калмыкия Хасикову Бату Сергеевичу, о том, что вот, я ему написал записку о том, что у нас есть возможность увеличивать, Полтора, два года назад. Да, увеличивать доходы регионального бюджета в размере от миллиарда двухсот до полутора миллиардов в год. И конкретно расписал за счет чего? В том числе я написал, что за счет ликвидации льгот ПАО «Лукойл» 200 миллионов по-моему, налог на имущество и 300 миллионов, или наоборот 300 миллионов налог на имущество, а 200 льгот и по налогу на прибыль. Это, то есть то, что просто вот республика дарит им. Якобы для улучшения инвестиционной привлекательности региона. И где эта инвестиционная привлекательность? И почему этот вопрос до сих пор э, не э, ликвидирован, не, не отменили все вот эти нормативные акты, которые утверждаются хуралом? Утверждались хуралом, я так понимаю. Не может глава республики просто сам по себе подписать какое-то соглашение? Ну да, это закон да, инвестиционной привлекательности. Совершенно верно, форту, закон, который они хотели внести изменения попал ПАУ форум. Да. Совершенно верно. То есть, они мало того, что они на сегодня им предоставили лукойлу 500 миллионов, еще кому-то хотели там. Но если мы каждый год увеличим свой государственный долг на 500 миллионов, я вообще не понимаю. Вот, ну, на мой взгляд финансиста, да, и на мой взгляд, будем говорить так, просто гражданского человека, не юриста, Здесь может быть присутствовать и элемент коррупции, и элемент преступления. То, это, выражает же, выражает. Это, же, это же вопрос возник не просто так. Это же не означает, что я пришел к вам и говорю: "Санал, Дай мне льготы, да? Да, дайте мне льготу угу. на какой-то налог, а я буду заниматься инвестиционной привлекательностью". Кто-то же внес эту инициативу, хурал. Да. Кто внес? Да. Какую Володь, целью мысли, преследовал? Да. Какую цель преследовал? И что с этого получил? То есть То вопросов здесь, много, да. Вы полагаете, что здесь определенный преступный, коррупционный элемент? И может быть коррупционный, но я знаю одно, что э, любое должностное лицо имеет э, свои должностные обязанности. Угу. Вот. Он такой же государственный э, служащий. Глава, как и любой министр или любой государственный гражданский служащий или негражданский служащий. У него есть четко описаны определенные его права и обязанности. И я так не сомневаюсь, что там записано, что должен вести деятельность, направленную на укрепление экономики, улучшение финансового состояния и прочих таких вот вещей. Обязанности. Обязанности. Вот. Неисполнение, ненадлежащее или ненадлежащее исполнение своих, своих обязанностей, это уже пусть юристы-прокуроры занимаются. Есть ли в этом случае элемент? Заинтересованности. кто Элемент заинтересованности. Да. А? Заинтересованность, заинтересованность. да. Угу. Люди заинтересованы, потом где-то, ну это юристы должны просто заниматься. Я, к сожалению, не юрист, я не могу давать оценку сразу. Но, как бы, посмотреть на эти вещи, наверное… Послушав вот наше выступление, наверное, кто-то из наших э, депутатов задумается над этим вопросом. А кто вносил? Ведь все же документы в Хурале. За чьей подписью? И где результат? Я так понимаю, что если бы за Лукойлом пришел еще какое-то подразделение Роснефти или еще что-то такое, тогда можно было бы говорить «да». Определенный инвестиционный Совершенно вносит. верно. Мы же все это прекрасно помним, когда еще в 1995 году мы своим участием создавали первые афоры в России. Мы же тогда тоже этим самым делом занимались, но мы давали налог на льгот, э, льготы на налог на прибыль, которая поступала в доход регионального Калмыцкого бюджета. Что-то давали ему, что-то не давали, что-то оставляли себе. Я уже цифры не помню, например, да точно конкретно, но я точно знаю, что э, налог на прибыль он делимый налог вот 22 процента с прибыли налог на прибыль идет значит э, ну предположим там 15 федеральный бюджет всем региональный мы говорим так вот тебе 3,5%, с 3,5%. но когда эту ситуацию мы начали раскручивать ведь у нас же э, в конце 98 -го года э, очень много в республике денег то было очень много было структур которые стремились зарегистрироваться в калмыкии вот это вот называется инвестиционная привлекательность. Да, здесь я согласен. Да. Здесь я согласен. Если после этого у у по, по, еще по тем... кто то да? Совершенно верно. Тогда, да. По тем временам, э, только дорожный фонд у нас составлял, э, вернее, объем дорожного фонда был равен, э, практически равен годовому республиканскому бюджету. Это вот просто одна вот память моей цифры. Ну да, в своем индекс да. говорил об этом, я помню. Да, был. то есть вот там, да, там была инвестиционная привлекательность, а здесь ее не было, и нет. То есть смысла было предоставлять льготу в рамках инвестиционной привлекательности не, не, не было? Ну, я не вижу. Результата нет. Я и вижу, зачем нет. мы, несмотря, несмотря на то, что результатов нет, мы продолжаем и продолжаем, продолжали и продолжаем давать эту льготу Лукойлу. Это выпадающие доходы. Конечно. Что, это потеря. Что нам это, это ущерб в случае? Это ущерб. Это потеря. Что делать в данном случае но э, я же говорю, вот э, наши депутаты, наверное, должны все-таки сейчас возбудить вопрос о проверке. Вообще, откуда произошло? Как они поставили, да. они сами его принимали? Это но в любом случае, э, они сами поставили, но э, проверку-то должен, наверное, проверки, вернее, нужно привлекать и прокуратуру Республики Калмыкия. Пусть они тоже посмотрят на эти вещи. Обоснованность да, предоставления года. Mm -hmm. Обоснованность предоставления да, года. Да, да, да, да, да. — Обоснованность не обоснованность. Ну, не еще повторите, выпадающие доходы в год у нас по, вот этим, по, Лукоэль, по льготам. — Ну, а что выпадающие доходы? Выпадающие доходы, они уже выпали. — Сумма какая у них ежегодная? — 500 миллионов. — 500 миллионов. — Да, это по моим сведениям, но сведения, единственно, старые, потому что я уже два года не работаю, и они могли устареть, может быть, и больше. Потому, Я что, здесь потому полностью... что налог на имущество, эта цифра такая, была там 200 миллионов, вчера налог был, да, сегодня он, э, объем и, вернее, стоимость имущества увеличилась, он может быть и 220 миллионов или 230 миллионов. То есть, это, как бы, Я здесь об... полностью с вами согласен, то, что эти льготы, наверное, надо отменять, чтобы... Ну, за родия, да, переживая за бюджет Республики. экономики, естественно, за экономику. То есть в истинных интересах конечно, конечно. Раз уж мы заговорили уже о пакетике. Тем более, Коевых, тем более то, в условиях с нынешнего э, 20-го и 2021 годов, когда у нас пандемия душит, и просто-напросто как бы, очень много ведь людей мы потеряли уже по статистике 200 э, с лишним человеком. Да, Это же. Нельзя же просто списать на пандемию, значит, может быть кого-то из них можно было спасти, там то лекарства не успели подвесить, то еще что-то такое, ну, в жизни все бывает. Я не верю, например, что у нас лекарства так вот прям э, в полной шкафы лежат и, и всем э, колят и льют столько, сколько нужно. Такого никогда не бывает. Деньги. Да, деньги, вопрос, вопрос в деньгах в объемах финансирования. Так вот, э, внешне говорят, да, у нас все хватает, у нас палат хватает, мест хватает, но э, денег много никогда не бывает. Тем более в республиканском бюджете. Да, да? который всегда э, дефицитный и всегда занипствует. Раз уж затронули тему -Койлу, да? вот недавно также на 21 декабря на заседании Сессии Народного Хурала. Ну, немножко стал впервые, впервые, я, на, на моей памяти, впервые стал обсуждаться вопрос о, о расположении Буровых да, на, на, на шельфе, на шельфе республики, на, на шельфе, где Лукуйл да, про, про, про, про, про, проводит свою добычу, и они не платят за, за налог, налог на имущество в республиканском Опять же, нам с обращаясь к председателю правительства задать Зайцеву, он предложил в рамках договоренности с губернатором Астраханской области рассмотреть данный вопрос, чтобы какие-то средства от данного имущества, от налога на имущество перечислялись в бюджете Республики Акраны. Как вы на это смотрите? Я это так думаю, что вопрос не только о налоге на имущество, но наверное, налог на прибыль, который исчисляется в разы, наверное, больше, чем налог на имущество. Вы знаете, этот вопрос достаточно сложный, потому что есть, у нас налоговая система очень сложная. Есть вот, допустим, структуры, которые зарегистрированы в Республике Калмыкия, да, а есть которые зарегистрированы в межрегиональных структурах налоговой службы. И они, все, допустим, вот, все, что касается налогов, они просто напросто сразу отправляет, и все. Там, и там невозможно, например, сказать, там, что какие-то. Вот если структура межрегиональная зарегистрирована, там невозможно сказать, что он, допустим, зарегистрирован на территории Калмыки или Астраханской области. Все. Значит,. А то есть из-за этого мы не, не получаем доходы, поскольку да, эти да, сооружения, да, да, сооружения да, организация зарегистрирована на да. территории Ассоциации. Они Москве, да. зарегистрированы там, налоги платят там. И сколько из них, из этих налогов? поступило в, их, вернее, в федеральный бюджет с территории Астраханской области или Калмыкии, там уже никто не, не, не распределяет. То есть законодательно да. так закупили, Законодательно, что? да. Другое дело, что, допустим, с, с астраханцами разговаривать, ну, наверное, в любом случае нужно. Вот. Вопрос в том, что Нужно к этому вопросу очень серьезно подготовиться, чтобы не быть в позиции просителя, что вот э, вы получаете там, условно говоря, там миллиард или 10 миллиардов доходов, поделитесь с нами тоже. А тот же бабаштин скажет, а все это должен делиться с калмыками. Да, по закону и... это мое. Да, значит. по закону мое и все до свидоса. Вот. Поэтому надо посмотреть эти моменты. В том числе вот если... Э, Ну, тоже э, люди, которые работали еще в конце 90-х годов, mm -hmm. да, это э, прекрасно помнят, что э, как э, Российская Федерация ликвидировала этот наш Калмыцкий офшор. Mm -hmm. э, никаких ведь мер не принималось, просто приняли закон или постановление о том, что э, предприниматели должны платить налоги там, где зарегистрированы? Где, нет, не зарегистрированы, а где находится их производство. Угу. Они тогда были зарегистрированы в Калмыкии. В Калмыкия, да. А, работали на да. их территории? А работали везде, там, Нижний Новгород, Свердловск, столько этих предпринимателей было, действительно интересно было. Вот. Приняли такое постановление о том, чтобы они платили налоги там, где находится их производство территориально. Сегодня шельф, мы можем сказать, что он находится на территории Республики Калмыкия? Если да, тогда можно поднимать это постановление старое. Если шельф является э, не территорией Калмыкии, ну, тут уже, наверное, как-то надо вести разговор и с Министерства финансов Российской Федерации и с налоговой службы, и с правительством Российской Федерации. Ну, как бы вопрос сложный такой. По-моему, шельф, вот континентальный шельф и свободная экономическая зона – это понятие федеральное, тут есть понятие государство, и, но относить шельф к республике, к регионам, по-моему, чуть-чуть немного юридически ну, я еще раз говорю, надо этот вопрос поизучать. Поизучать надо, чтобы юристы поизучали на логовике, потому что как бы вопрос такой зыбкий. То есть вы подсказываете да. нам, депутатам, зацепку, да, на можно да, зацепиться да. для вот того, чтобы получать... такая, Было такое постановление в 1998 году, когда ликвидировали калмыцкий обслуживание. Да, было. Значит, где этот документ? Он ведь, наверное, так же не отменен, он же действует. Или что-то аналогичное придумано по следующему, да? Я так думаю, что это в налоговой службе нашей, даже в Калмыцком управлении, эти документы есть, надо просто поднять, посмотреть их и сказать, ну давайте вот с этой стороны подойдем налог по наимущим, вот я знаю, по налогу наимущим он платится по месту регистрации в Эти объекты, которые находятся на расчетах, они зарегистрированы в Астраханском Росреестре. Соответственно, налог по наимущим уходит в ведь Луко же э, как, от каких-то налогов на имущество там мы же освободили, все равно. Они были освобождены ну, вот на береговые сооружения. Там, наверное, вот и береговые сооружения, да. Нет, на береговые у нас, да. на берегу Калмыцкому. Да. А, а шельф, как его относится? Шельф, он же. Я понимаю, он находится в зоне свободной экономической зоне. Но ведь мы же, например, знаем, что, допустим, месторождение филомовского да, оно территориально относится к Калмыкии. Вот об этом я и говорю. согласен. об этом я и говорю. Коллизия определенная идет, и как-то надо выходить из этой ситуации. Вот об этом я говорю, что если месторождение филомовского относится к Калмыкии, тогда давайте говорить о том, что это может быть действительно так. Опять же, надо подготовиться, документы. Э -э чисто юридические документы. кому он относится? Ну, мне сейчас да. думаю, Я консультируюсь на налоговиками, Они письмо готовят, мне разъяснение. Полностью, я думаю, я разберусь в этом вопросе и потом уже видео. Спасибо за подсказку по данному вопросу. Как экономист опытный, да, работали в разных структурах, на руководящих должностях. Что вот еще, как вы, как специалист видите, что, где что и в каких отраслях ну, теряет наш бюджет? Что можно было сделать, кр кр кроме вот Павла Кольта, именно этих выпадающих доходов? Что что-то, может, в сельском хозяйстве надо как-то менять или вот, ваш взгляд как опытного человека? Какие еще доходы ну, теряют республика? Спасибо за вопрос. Значит, В бутной своей, своей работе советником председателя правительства Зотова Игоря Александровича значит, я как раз непосредственно касался вот этих вот вопросов и очень много предложений вносил комиссии по наращиванию и экономического потенциала, и в комиссии по... Налоговым, не налогом... У нас есть такая комиссия. Да. При правительстве. Да, есть. Комиссия я, по я, наращиванию я... экономического потенциала. Да. Сейчас интересно, есть она? Должна быть. Я ни разу, ни в одном из не видел, что... Вот, и заседание. И, я, и э, вот в своем обращении, про которое я говорю, э, от апреля 2019 -го года э, на имя исполняющего обязанности главы республики Хасикова Патру там все я конкретно написал, что мы не дополучаем доходы от аренды земли на определенную сумму, доходы от исчисления единого сельскохозяйственного налога да, вот, и, и другие вещи, которые связаны непосредственно с производством, но это чисто налоговые. Вот. Кроме того, я писал, что у нас есть возможность удешевить тарифы на электроэнергию и на газ. Эффективность э, этого мероприятия предсказать просто невозможно. Вот. И Но тогда инвестиционный климат у нас да, будет. Да, тогда да. Потому что я даже на заседании одной из комиссий говорил, почему Лукойл, собираясь строить завод по производству синтетических материалов в поселке Улан-Холл, вдруг построил ее в Будённовске. Да, перешли. Да. А под, на мой взгляд, говорю, а очень просто говорю, потому что в Будённовске электроэнергия в два раза дешевле, чем в Калмыке. В Дагестане в три раза. Ну, слава богу, до Дагестана они не дошли. Вот и все. А далее, значит, это часть э, тарифов. Основная моя мысль, да, это было в том, что у нас сегодня в республике вообще нет... Структуры, которая бы занималась, государственная структура, которая занималась бы промышленностью вообще и в том числе перерабатывающей. Сколько у нас в республике Боин по переработке скота? Где они? Что они? Каковы объемы перерабатываемого сырья? Почему... Э вот эти субсидии, порядка миллиарда рублей, которые получают э, сельхозтоваропроизводители, они распределяются Минсельхозом, ну, по принципу, кто дал заявку, тому и выделили. И я даже ставил вопрос о том, что вот есть пять фермеров э, в солидном районе э, на территории э, Харболовского сельского муниципального образования. А у каждого из них, значит, э, от двух до двух с половиной тысяч овцы и плюс... Э, от, от до 200 голов крупного рогатого ската. Вернее, не овцы, а овцы маток и коров. Угу. И получает субсидию каждый из них. Каждый год по 300 тысяч. Поднимаем, значит, налоговую декларацию. 0. Угу. Он ничего не производит. Ничего не продает. Но субсидии получает каждый год по 300 тысяч. по нулям равняется, да? Да. Но, э, но, вы знаете... Может быть, кому-то и можно сказать, что, имея по голове половиной тысячи и 200 голов коров, э -э, кто-то сработает в ноль. Я, например, не поверю. Я вот эти вопросы тоже поднимал, что нам нужно увязывать перерабатывающую промышленность с сельхозпроизводством. И субсидии тоже надо привязывать, чтобы не просто так вот заплатили. Вот хороший парень, давайте ему поможем. А ты сдал на переработку скот? Сколько скота? Вот и за расчет этого сделать и расчет и сказать, так тебе полагается, например, 50 тысяч, а тебе а, 150 тысяч. Не за то, что там корова там, у тебя отлилась, да. а за то, что ты сдал уже, Да. да? То есть, и Получил э, доход, и тебе надо. Ход еще и, и тогда те же самые фермеры, были будут заинтересованы в том, чтобы издавать и э, работать в чистую, в белую, да, как говорится, и налоги платить и субсидии да. получать. Да, он был заинтересован получить субсидии. Да. Здесь он показывает свой доход, соответственно государство получает налог и фирме. Совершенно верно. И тогда и налоги работы. вырастут, да. Ну да, это здесь еще более. Это сложный вопрос, сложный... это надо работать, да. но это надо работать. Да. А кому сегодня хочется работать? Что ты таких людей. То есть не просто Их раздать, за... да. Но да. Раздать так, чтобы. Сегодня миссельхоз занимается уже сколько лет просто раздачей денег. Вся его основная функция раздать деньги. Ну и все там крутятся вокруг еще. Ну да, мы же э, на примере э, того же это самого э, Петра Петровича, да, дай Бог ему, как говорится, здоровье. мы же прекрасно понимаем, что, э, о чем речь идет. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. А, не полностью использованы земли сельхознанное значение. Вот Они в, не в, то, ввиду, чтобы не используются. А... Вы что оттуда можно еще брать, да. что, что вы имели в виду и о чем это речь. Но э... Республика не добирает, вы сказали. От аренды земли, да, тоже до, доходы не поступают, не недопоступают. Не, не полностью, не процентов Почему? Я тоже этот вопрос задавал. К сожалению, почему? Ну, опять же, это, это же надо работать. Нет, мне кажется, земли все распределены, у нас потребности уже. Я, я уже людей, кто... Не у нас свободной видеть. земли нет. Свободной все, земли. все земли поделены. Все земли либо в аренде, либо в частной собственности. Но а, люди разные находят. Лазейки говорят, а я не фермер. Я веду личное пособное хозяйство. На территории Ну По договору аренды должен платить. Хо -хо -хо. Хочешь, не хочешь. А если собственность, так Значит, этот разговор у меня состоялся еще в 2018 году. Значит, с руководителем МРА номер 2. Так оно называется. Северный Да, Северная. А... Что-то хотел бы рассказать, имя, отчество забыл, я это самое… Сваспериод, работает. А? Сусперила, работает. Как, как, вот, э, разговор состоялся в том, в том плане, что э, я говорю, они прикрываются, якобы ведут личное подсобное хозяйство. Вы говорю, поднимите закон об БЛПХ. Он же не катит. Потому что личное способное хозяйство можно вести на территории сельского образования. То есть вот, вот мой дом, Селение. вот мой двор, вот здесь я веду. Есть такое понятие вынесенный участок личного пособного хозяйства. Но там не должно быть никаких построек, никаких даже туалета. То есть условно говоря, весной распахал, посадил картошку, осенью убрал, все и, и нет, нет ничего и, больше. Вот. И после, после этого, значит, так Батыров фамилия его, это руководитель МРЭО-2. После этого значит, они сделали, что он подготовил письма и разослал всем вот этим так называемым ЛПХшникам. Те mm -hmm. сначала шумели кричали, а потом, когда поняли, что у них завтра земли отберут, когда официально приходит письмо, они пришли все начали оформляться как предприниматели, да, как фирма ИП. И все, и, и соответственно сразу э, аренды за землю и прочие вещи. А где еще? Все ли, э, все ли районы так сделали? Просто вот я говорю, не, не могу сказать, потому что, к сожалению, с девятнадцатом году. Ну а как пример привязываете здесь земле, землю, если они платят налог, если аренду, они платят аренду? Ну, может быть, здесь просто если они оформляются предприниматели, я сохран платят, наверное. Здесь да, они платят ЕСХН, но они ЕСХН – это единый сельскохозяйственный налог, mm -hmm. а аренда это просто за аренду земли. Mm -hmm. mm -hmm. Арендовал землю, скот пасён, или выкупил ее? да, скот пасён. Не, ну, вы говорите, то, что можно за счет аренды платежей пополнять бюджет. Если они платят и так, они не, не будут платить аренды, а до города Ну Надо же заставить, чтобы они зарегистрировали как ИП, и сразу они становятся тогда плательщиками арендной платы за землю. Вот я говорю, вот э, господин Батыров сделал вот, э, брей номер два, и у них пошло. Угу. Понятно. Но, к сожалению, вот я не могу сказать, что на сегодня, как это опыт дальше развивается и двигается. У них получилось. Там глава района поддержал, письма подписали и все. просто вторнулся с есть, Да. да. Значит, все эти вопросы, я же говорю, вот, э, не подумайте, конечно, что я пришел специально поднимать вопрос двухлетней давности, что вот я ходил, да, да, да, действительно, я два года ходил и хожу и говорю о том, что у нас есть возможность этими вопросами заниматься, вот. но, к сожалению, не, не нахожу поддержки э, ни у кого, был на приеме у Берекова, Никаких результатов. Ну, к Хасикову я так не попал, к Зайцеву тоже не попал. Был у Казачков, ну, что был, что не был. Угу. Полгода вот э, вопрос, как бы, встречались а? хоть, хоть встречались с ним? Встречался и не один раз? Ведь он с вами встречается. – встречается. И не один раз встречался. И, и доказывал, и говорил: да, да, Анатолий Михайлович, все правильно, все хорошо, да. Давайте будем заниматься. Вот как. Давайте я вас от общественности привлеку там, к работе, там, комитета по бюджету и так и налогам. Хорошо, привлекаете. Ну, сегодня уже 21, по-моему, января, а разговор состоялся в августе 2020 -го года. То есть, ну, как, бы, как бы вот так вот. Что Вопрос... еще что еще сделать для того, чтобы в бюджет денег больше поступал? На ваш взгляд. Вы сказали, выпадающие обозначили да, доходы, все вот Понимаете, вот я не могу сказать, что, что еще, да, я, да, я вот этими вопросами непосредственно я занимался в должности своего советника, когда должности советника, да, занимался там два года. Эти вопросы я знаю, да. А тогда их реализовали? М? Тогда эти вопросы реализовали? Но я же говорю, вот, допустим, с аренды земли начали мы заниматься. С ЕСХН, единый сельскохозяйственный налог, единственное, что мы успели провести, мы провести, провели большое совещание в Министерстве финансов, Значит, пригласили налоговиков, все руководители финансовых органов. Было большое совещание, это было в ноябре 2018 года. Вот. Был такой конкретный разговор, давайте, вот я обрисовал ситуацию, я говорю, в принципе, ЕСХН можно увеличивать в разы. Я не хочу сказать, что в 10 раз, но в 5 раз реально. Это существенная сумма я бежалов. Да. Вот конкретно на примере вот нескольких, нескольких личных подсобных хозяйств, вернее, не личных подсобных, и, и крестьянских фермерских хозяйств да, и СМО. Вот. Ну вот разговор, к сожалению, вот так вот у нас осенью закончится. потом пришла смена власти. И опять все с самого начала. И все вернулось на круги своя. В исходную точку вернее. Так она на той же точке стоит. По остальным вопросам, я так понимаю, что просто вот у нас нет, опять же, вот я не знаю, либо специалистов таких, да, которые бы могли эти вопросы просто будировать и вести. С моей точки зрения, этим должен был бы заниматься Министерство экономики. Вот. В том числе, значит, вот по перерабатыванию, вообще по развитию экономики, куда республика идет вообще? Вот двадцатый год закончился, э -э худо-бедно закончился, сельскохозяйственное производство в состоянии, ну, ниже среднего, наверное, если это мягко сказать, да, если быть конкретным, наверное, Николай очень хуже, плохое. Мне кажется, засуха из такой.. Да, из засуха, и, зимовка, засуха саранча, вот... и плюс ко всему. Ведь почему-то об этом тоже все молчат депутаты. да. Ведь у нас с января, по-моему, уже 2020 года ввели ограничения на вывоз мяса, баранины. Ну, еще 2016 -го года был ящик, по-моему. Да, до пор. Да. Но то был ящер крупного рогатого скота. Да, да, а сейчас овец. Ведь в 2020 году все перерабатывающие предприятия республики уже баранину не били. Сколько овец осталось сегодня у нас? Я понимаю, что, слава богу, у нас Кавказ рядом, все равно потихонечку вывозится. Да, да, едут все туда, я знаю ну? точно. Едут все на Кавказ. Да. Знаю, точно, да. Едут на Кавказ, налогов не платят. Аренды не платит, ничего не платит, переработка вся стоит. Я хочу сказать, что если в 2019 году перерабатывающие предприятия принимали баранину по цене 300 рублей за килограмм убойного веса, угу. то в 2020 году уже 240. И это где-то до сентября месяца. А вот с сентября месяца, по-моему, вообще они перестали бить. Забой овец прекратился. Угу. Кто-нибудь спросил у этих крестьян, а ребята, а чем вам помочь? Мне кажется, нет. Да, он засухал, правильно, не засуха. Да, правильно, засуха, да, правильно там этот э, саранча и прочие вещи. Но и в этих же условиях, э, вместо того, чтобы, допустим, там 500 миллионов этих рублей вытащить и как это самое, кинуть на закупку кормов. Это, конечно, хорошо, да спасибо федеральному бюджету. Но а, а что с переработкой? Ведь, по идее-то, это же республиканские органы исполнительной власти должны снимать ограничения по ящуру. Mm -hmm. Это же не э, правительство Российской Федерации вопрос. Это наш вопрос. А кто этим делом занимается? Вообще кто-нибудь занимается или нет? Мне кажется, нет. Можно Можно заниматься, да, так с ну. То есть мы приходим к выводу, это нам необходимо, что на сегодня можно уже сделать, да. Да? Это рассмотреть вопрос об отмене, вот этих льгот, которые якобы для инвестиционной привлекательности. Да. И в сельском хозяйстве развивать переработку для того, чтобы фермера стали больше платить ЕСХН. Если ЕСХН в разы увеличиваются, то это уже очень огромная сумма для пополнения бюджета, и соответственно, и соответственно будут также в полном объеме использованы земли сельхозназначения. Что скажете по землям запаса? Вы владеете ситуацией? Нет, не это не владеет. я не я, я владею на уровне простого обывателя, поэтому воздержусь. Это как бы вопрос не моей компетенции. Скажите а... мне, вот у меня вот такой вопрос: мы все говорим, инвестиционная, инвестиционная привлекательность. Что для вас инвестиционная привлекательность нашей республики? Низкие тарифы на электроэнергию, mm -hmm. на газ, вот, чтобы люди понимали, что вкладывая какую-то инвестицию в территорию, в терри... на калмыцкой территории, значит получат больше, чем другие. Вот. И я, кстати, вот я же, говорю, я же писал об этом э -э, всем, что это вопрос достаточно сложный, но его надо решать кому-то. <как> Почему сегодня у нас самый, самый высокий тариф электроэнергии, на электроэнергию в стране? У нас что? Нет единой энергетической системы? Единая Россия мы знаем есть. Mm -hmm. А где у нас единая энергетическая система? Почему мы покупаем электроэнергию только... Э -э ну, условно говоря, э Волгодонской э ГЭС, да. потому что есть такое понятие, как гарантирующий поставщик, в данном случае это МРСК «Юга», да, вот МРСК нас, Юга, да. Да. да, МРСК «Юга», а почему он покупает только там э электроэнергию по 5 рублей, почему он не может купить ее где-нибудь там на, на Дальнем Востоке, или даже в Дагестане, где там э электроэнергия в 3 раза деш дешевле, чем у нас, ну не в 3 раза, но в 2 раза точно. С чего формируется у нас тарифы? Вы... Потому что, потому что э, он не заинтересован в том, чтобы искать дешевую энергию. Для него чем дороже, тем и лучше. Ну, ему как раз покупать, он продает. Нафиг Население материалом. все равно заплатят. Предприниматели и проще это тоже заплатят. А куда деваться-то? Это очень хорошая тема. Вы подняли на Да. Этот бороться. вопрос я тоже поднимал. И неоднократно. И к чему пришли в итоге? Опять же, да, да, ну как бы вопрос такой вот, знаете. Я был на приеме у Берикова, и он попросил Сергей Николаевич мне меня более подробную записку написать. Я написал, получил ответ в Министерстве экономики, там где-то на 5-6 листах. Честно сказать, я его даже не прочитал. Я понял просто, что это отмашка типа того, что... Ты иди, сиди, старый. лезь не не в свое лезьте. дело. Вот и все. Я думаю, что мы очень хорошо поговорили, очень хорошие темы затронули, которые надо, наверное, уже по блокам разбить и уже говорить об этом. Я бы, Михайлович, хотел бы, чтобы мы еще пришли, чтобы мы дальше, вот, например, по... Павел Лукоил полностью все изучили уже документально, посоветовали с юристами с налоговиками и дали эту тему уже развернуть полностью, поскольку у нас это не освещается. Также то предложение о там, переработке, да, тоже хорошее предложение. Я, я думаю, нас смотрят, нас смотрят представители правительства тоже, может быть они это увидят, можно написать письма, дальше все это делать, где-то... Я не говорю, что мы правы, я не говорю, что Анатолий Михайлович правда Я говорю, то, что это определенное конструктивное предложение. Оно может быть не конструктивное, но предложение. Но И его которое, надо да, изучить. Хотя да. бы изучить, рассмотреть, для того, чтобы как-то да. развивать экономический финансовый потенциал нашей республики. Может быть, где-то мы найдем спорить. человек уже это делает, это характеризует как патриоты, наверное. Да? Я думаю, что это очень хороший пример для нас. Еще бы я Михайлович, хотел бы с вами еще поговорить по период работы вот, да, при Лемжинах, про, про тот же офшор. Потому что мало, люди, мам, мало людей об этом знаете. Тем более наши поколения, мы там помним какой-то был офшор. А что там было, вот я, я не помню. Да? И вот в 90-м каком году он закончился? Нет, а э, мы начинали в 94-м году. Я думаю, об этом поговорим, какой да. отдельный блог сделаем по этой работе. Ну, по если это интересно. Есть ли у вас еще что сказать нашим подписчикам по поводу ну, по, по данному поводу или другое что-нибудь? Вот. Пожелания нашим подписчикам, это как у нас же традиция? Пожелания, конечно. В первую очередь всем здоровья. Как говорят калмыки, ну, э, не буду говорить на калмыцком, чтобы все поняли меня. Ну, конечно, на э, наоборот, наоборот. Да, наоборот, наоборот. Хорошо. Гемшалтом Бугада Ахлега, Магнат Игарбахлега, Дерехтаким Бедом, То есть, если у человека физическое здоровье есть, и разум у него нормальный, значит человек счастлив. Отлично. Поэтому я, я хочу, чтобы все люди были счастливы. Спасибо вам, что пришли Я думаю, это не последний. Надеюсь. Угу. До свидания, дорогие друзья. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии. Вот по вот этому интервью хотелось бы посмотреть, по, да, почитать ваши комментарии, что вы скажете, как вы скажете, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До свидания. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.